Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Зрители смотрели ваши видео в результатах поиска YouTube на 130% чаще, чем обычно. Я знаю, зачем вы ищете такие видео. Вы находитесь в поисках исторических прибылей и иксов, таких как Сэндбокс или Салана. Вы слышали о сыне маминой подруги, который вложил 1000 баксов в какую-нибудь Шиба-Ину и закончил тем, что стал долларовым миллиардером. Но вот что тебе не скажет никто, такие иксы на самом деле очень редко можно словить. Люди, которые провели сотни часов в поисках ответа на вопрос, что может стать следующим мегатрендом в криптовалюте, таким как игровые токены сегодня, и то могут не добиться успеха. Но сегодня мы попробуем это сделать. Я покажу тебе следующий мегатренд в криптовалюте, который создаст миллиардеров в 2022. Я думаю, что именно эта категория монета, о которой пойдет речь, станет таким трендом, который повторит успех игровых токенов в 2021. Причем это такая возможность, в которую стоит разместить часть своего капитала до того, как весь мир осознает этот тренд. Ведь когда он это сделает, уже будет поздно. Это та возможность, которую давала Солана своим инвесторам, когда стоила 1 доллар, а сегодня уже 200. Это та возможность, когда сэндбокс стоил 4 цента, а сейчас почти 7 долларов. Возможность на сотни и даже тысячи иксов. Поэтому, если тебе это интересно, не забудь поставить лайк, это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть первым, кто увидит новые возможности в криптовалюте. Спасибо за поддержку. Итак, сначала давай разберемся сразу, что такое zk Lab. Простыми словами, это способ принести масштабирование криптовалютных протоколов второго уровня в криптовалютные протоколы первого. Эти решения масштабирования собирают транзакции, к примеру, вне сети эфириума и создают криптографические доказательства этих транзакций, которые называются ZSNARK. Эти доказательства возвращаются обратно в блокчейн эфириума, таким образом транзакция может ускориться и стать дешевле. На данный момент уже существует несколько популярных роллапов, например, Loopring у которого уже есть свой токен. Также это ZK-Sync и StarkWare. StarkWare, кстати говоря, является самой известной в узких кругах компании, которая строит базу для релапов. И которые в начале 2022 запустят свою сеть StarkNet, что очень важно для роста всей экосистемы ZK-релапов. StarkNet это сеть для масштабирования блокчейнов первого уровня с использованием технологий ZK-релапс. И я думаю, что именно запуск StarkNet в начале 2022 22-го приведет к взрыву этой экосистемы. Итак, теперь, когда мы немного ориентируемся во всех этих названиях, давай перейдем к делу. Поговорим о том, почему zk Relaps это небольшая категория монет для решения проблем масштабирования Ethereum и других похожих блокчейнов вот-вот готова взорваться. Ethereum блокчейн первого уровня в этом году показал свою несостоятельность в плане практического использования. Он слишком медленный и дорогой. В его теперешнем состоянии он пока не способен конкурировать за пользователя, и поэтому пользователи ищут альтернативу. Именно поэтому в этом году лидерами роста рынка стали масштабируемые блокчейны, которые являются супербыстрыми и супер дешевыми версиями эфириума. Например, Binance Coin, Solana, Polkadot, Аваланч, Фантом и другие. Все эти блокчейны работают по-своему, чтобы разгружать нагруженность своих сетей, с чем эфириум пока не может справиться. Однако здесь и появляются релапы, и это лучший способ масштабировать эфириум и превратить его в такой же супер быстрый криптовалютный протокол. Причем это не просто какие-то сайдчейны, как тот же Матик который, кстати говоря, собирается трансформировать себя в ролапы. Когда эти ролапы будут готовы и будут интегрированы в тот же эфириум, это превратит блокчейн последнего в настоящий протокол второго уровня. Сейчас я хочу потратить немного времени на объяснение, почему zk ралапы станут новым мегатрендом уже в 2022 году. Мне понравился вот этот твит в котором пользователь Argent изобразил астероид, летящий на динозавров. Где астероид это ZK-роллапы, а динозавры люди, которые держат блокчейны первого уровня и которые жалуются на их масштабируемость. Забавная ассоциация. Это значит, что если ты держишь Салану, Аваланч, Эфириум, Фантом и так далее, есть вероятность, что этот ZK-роллап астероид летит прямо к тебе. Я не говорю это для того, чтобы ты запаниковал и срочно начал все продавать. Нет, я говорю это для того, чтобы ты понял, что это большая возможность, которую сейчас никто не видит, точно так же, как год назад мало кто видел игровые токены. Потому что роллапы в будущем могут стать куда значимее всех этих блокчейнов первого уровня. Они могут стать новым супер-мега-трендом в криптовалюте. Что нужно понять, что ZK обладают различными чертами, о которых мы поговорим, которые делают их значительно лучше, даже превосходнее, чем просто быстрый и дешевый протокол первого уровня. Даже такие протоколы, которые совместимы с эфириум, как Avalanche. Также ZK это настолько ранняя криптосфера, что существующие можно перечислить по пальцам. Во-первых, это StarKicks. Immutable X и ZK-Sync. Причем ZK-Sync первой версии. Однако в скором времени ZK-Sync запустит вторую версию с полноценными ролапами второго уровня, которые будут предлагать полную функциональность смарт-контрактов, как сейчас это у эфириума. Запущена эта версия будет вместе с так называемой StarkNet, которая сейчас тестируется. По словам разработчиков компании StarkWare, которая сейчас и занимается ZK-реллапами, запуск StarkNet произойдет в начале 2022 года. Да, сейчас ролапы не способны поддерживать полную функциональность смарт-контрактов. Хоть и тоже построены на Starkware, как, например, Immutable X, DUIDX, SOREA и другие. Однако запуском сети StarkNet в начале 2022 они все получат полный функционал смарт-контрактов, как Ethereum. Только будет это все куда быстрее и дешевле, чем сам Ethereum. Все это звучит сложно, поэтому простейший вывод. Что это значит для нас? Запуск StarkNet и ZK-Sync 2 версии в начале 2022 года станут мощнейшим триггером взрыва этого криптовалютного сегмента. Это будет момент, когда экосистема ZK и просто всех удивит. И все будут говорить, как же жаль, что мы не знали об этом раньше. Мы уже видим эту тенденцию, что игровые проекты, децентрализованные биржи начинают переходить на Stark V, тот самый базовый слой, на котором построен Immutable X, например. Мы видим, что Badger DAO будет запущена в сети StarkNet. Криптовалютная игра Realms также будет переходить с Арбитрума на StarkNet. Даже децентрализованная биржа ZigZag Exchange тоже будет переходить на StarkNet. Мы видим, что происходит и к чему нам готовится. На этом канале мы пытаемся предугадать будущий мегатренд в криптовалюте, и мне кажется ZK Rallup'ы это он. Вот теперь мы поговорим про черты этих Rallup'ов, которые делают их превосходнее всех протоколов первого уровня эфириума, Solana, Avalanche и так далее. Самая главная черта, чем больше пользователей у ролапа, тем дешевле транзакции. У Ethereum'а Напомню, как и у других протоколов первого уровня, чем больше пользователей, тем тормознутие сети выше комиссии. Однако, чем больше трафика у Уралапа, тем дешевле и доступнее его сеть. Так что никаких проблем с масштабируемостью у них точно не будет, таких как, например, с Solana, когда из-за большого наплыва пользователей их сеть просто рухнула и перестала обрабатывать транзакции в сентябре 2021. В какой-то момент любой протокол первого уровня, например, Салана, может пережить проблемы. Загруженность блокчейна на атака носить спам транзакциями и так далее в какой-то момент и avalanche который вроде бы быстрый дешевый сейчас может стать очень дорогим чуть ли не таким же дорогим в плане комиссии как эфириум почему потому что чем больше у него пользователей тем выше его комиссии так недавно комиссии avalanche рекордно взлетели вслед за его ценой и популярностью хотя конечно если сравнить avalanche с эфириум мы видим что даже после этого avalanche все же дешевле в использовании однако если у него будет такое же количество пользователей Пользователей, как у эфириума, боюсь, Avalanche может стать даже дороже в использовании. ZK Rлапы, такие как DueIDX и ImmutableX X, уже дешевле, чем Avalanche. В начале 2022 года будет запущен Starknet и ZK 2.0. После этого комиссия опустится до 1 цента. Сравни 100 долларов комиссии в эфире и 1 цент комиссии на ZK Предупреждение, вы не получите после этого сразу 10 тысяч иксов прибыли. Это будет постепенно. Кстати, очень советую подписаться на Полинаю в Твиттере. Этот аккаунт полностью посвящен ZK Здесь очень много информации, которая с этим связана. Итак, перед блокчейнами Первого уровня ZK Ralup имеет большое преимущество. Чем больше людей пользуется сетью, тем дешевле становятся транзакции. И это значит, что ролапы обладают потенциально огромным масштабированием. Также нужно понять, что любой блокчейн можно перевести на ZK Ralпы. Avalanche, Ethereum, Polygon, Solano и так далее. Полигон, кстати, как мы говорили, будет их интегрировать. Он уже объявляет о том, что будет переезжать на ZK Ralпы. Поэтому я считаю Полигон недооцененным сейчас. Вторая важнейшая характеристика ZK. Скайролапов – это способность делиться ликвидностью. Один ролап может делиться ликвидностью с другим. Как бы это объяснить простыми словами? Сейчас, например, Солана пытается переманить ликвидностью Эфириума, Аваланчу Соланы и так далее. У ZK Rallup'ов будет не множество озер, откуда каждый пытается выудить свою часть ликвидности, а один общий бассейн ликвидности. По факту ZK Rallup'ы просто объединят все блокчейн-протоколы первого уровня такими себе виртуальными мостами. Надеюсь, ты уже понимаешь, почему ZK Rallup'ы могут стать новым мегатрендом, который способен дать сотни, а то и Иксов. И об этом сейчас практически никто не говорит. Об этом заговорят тогда, когда мы уже давно будем в этом участвовать. Когда мы уже будем фиксировать прибыли. Думаю, сейчас ты уже спрашиваешь себя, все это круто, но что делать, как вообще в этом участвовать? И это правильный вопрос. Как мы говорили, ZK-Sync 1.0 все еще не выпустил свой токен, в отличие от Loop Ring, Immutable X или DX. Однако с запуском ZK-Sync 2.0 этот токен появится. Также мы ждем запуск старого. Старкнета в 2022. У нас также уже есть токены из этой экосистемы, которые торгуются. Например, DUIDX, который тоже перейдет на Старкнет. Дело в том, что все эти проекты на Старкнете будут иметь токены. И сейчас можно поучаствовать в аирдропе этих токенов. Дело в том, что после запуска Старкнета у ZCAKESYNC появится свой токен. И уже сейчас можно поучаствовать в его аирдропе. На сайте ZCAKESYNC можно получить аирдроп монет ZCAKESYNC2.0. Для этого нужно просто синхронизировать свой кошелек, например, Metamask, Trezor, Ledger или Fortmatic. Ну и кроме них есть еще множество других вариантов. Я думаю, что этот airdrop будет не только большой возможностью получить несколько тысяч долларов прямиком из воздуха, но также это станет твоим первым шагом в этот мир, если ты новичок и у тебя нет денег. Я рекомендую поучаствовать в этом airdrop, изучать токены, что будут выходить в экосистеме ZK Rolaps, а также смотреть на те, которые уже существуют. Это Immutable X, Duid X, Loopring и Polygon Matic. Я обязательно сниму видео о токенах из экосистемы ZK Rollups, которые я куплю. И чтобы не пропустить это видео, нужно всего лишь подписаться на канал и нажать на колокольчик, включить все уведомления, тогда ты точно его не пропустишь. Кстати, о токенах из мира ZK Rollup, которые уже есть на биржах. Мы знаем, что Polygon Matic переезжает на Rollup и массивно изучает это пространство. Я думаю, что сейчас Polygon очень недооценен, незаслуженно недооценен, потому что он является лидирующим сайт сайдчейном для эфириума, а переезд на ZK Rollup в числе первых означает, что именно Полигон может быть потенциальным лидером всего сектора этой экосистемы, практически как Sandbox или Axie Infinity в мире игровых токенов. Поэтому, безусловно, стоит обратить свое внимание на полигон. Итак, следующий мегатренд, по моему мнению, который взорвется в криптовалютном мире, это экосистема ZK Rollup.